Доброго времени суток, дорогим радиослушателям, все, кто нас слушает на радио Центра «Сан-Гейтс». Доброго времени суток, Аня Ласточкина, она у нас опять на связи, она опять в Таиланде, а мы опять с ней, так что все <laughs> на своих местах. А сегодня вторник, у нас в Чикаго 8.30 утра, в, Чи -э, в Москве, наверное, где-то 4.30. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели, рада быть снова с вами. Готова За... начинать. Замечательно, да, mm -hmm. даже скорее продолжать, да? Да. да, у нас сегодня очень интересная тема а, о том вообще, зачем идти к астрологу, о том, как разговаривать с астрологом, как как подготовиться к астрологической консультации. Я вообще считаю, что к любой консультации нужно готовиться заранее, ко всему нужно готовиться заранее. Да, да. Особенно, чтобы потом не уйти с разочарованием, mm -hmm. что было что-то не то и и ничего не запомнилось даже. Такое бывает. Что, да. она прошла, мимо? Ну, давай начнем да. прямо с самого как бы, начала. Может быть, а что нужно все-таки знать, когда идешь к вот астрологу? И если вообще разница между идти к ведическому астрологу или к западному астрологу? Есть какая-то разница в подготовке? Но ну, я думаю, какой-то особой разницы нет, потому что в обоих случаях мы идем к астрологу. И нужно понимать, что такое астрология, куда мы идем и что мы можем ожидать. Потому что астролог часто приравнивается ну, к такому гаданию что ли такому около шаманизму чему-то мистическому совершенно хотя это точная аналитическая наука которая конечно же включает и другие там, интуитивные методы интерпретации и так далее но база основная база это все-таки расчеты это точные математические расчеты с подходы с разных сторон то есть это техники прогнозирования и, а вы, если идете на консультацию к астрологу, вы идете к специалисту, который очень много всего учил, изучал, рассчитывал, и так далее. То есть это не что-то, как, как будто бы вы идете погадать. Да, ну бывает, что женщины бывают, многие также они ходят и по астрологам, что они приравнивают сходить, вот погадать, разложить карты к астрологической консультации. Что-то общее, несомненно, есть. но... Есть и большие различия а, в том, что ожидать. И а, то, как астролог готовится к консультации, несравнимо, скажем, а, с тем, как готовится к консультации ну, интуит. Да, вот, да. Вот, вот эти вот ну, и, да. а, или таролог, да. техники, да, таролог, скажем. Потому что а, астролог все таки базируется на каких-то конкретных вещах, он базирует свои прогнозы или выводы, даже если это не прогнозы, на конкретных законах, которые есть, они эти законы универсальные. И, в принципе, из астрологии мы можем не побояться этого и сказать, что из астрологии произошли все науки, как, с которыми вы сейчас имеете дело вообще, в принципе, потому что все зародилось а, вот с, из этого истока, когда а, человек стал наблюдать мир вокруг, и складывались связи разнообразные. И эти связи записывались как законы. И вот эти все математические соответствия ⁇ это все астрология. Астрология ⁇ это, это астрология. серьезная наука. Да, это серьезная наука. И те, кто ее постигают, постигают ее всю жизнь. То есть нельзя сказать, что вот у меня иногда спрашивают, можно прийти к вам а, учиться, ну, сколько месяцев займет изучение астрологии? Я все время так скептически улыбаюсь и говорю, как что вы хотите за несколько месяцев изучить. Потому mm -hmm. что даже если вы это изучаете, для того, чтобы изучать астрологию, нужно понимать математику, астро, астрономию, физику, психологию. Медицину. Ну, психология, она уже надстройка, да, это да. то, с чем мы можем оперировать на консультациях, то есть, а базовые законы жизни нужно знать и осваивать, и я нахожусь в процессе, я тоже даже про себя, вот я изучаю астрологию 7 лет, и я могу сказать, что я где-то только в начале начинаю какие-то вещи складывать для себя вот в эти закономерности, связи начинаю устанавливать такие, которые, конечно же, мне помогают в дальнейшем, в дальнейшем и преподавать и консультировать. Вот так что вывод, что это сложная наука. И а, что же нужно все-таки? Какие вопросы лучше задавать, потому что я сталкиваюсь с тем, что приходят с вопросами, а посмотрите, что у меня там. Uh -huh. То есть человек достаточно неподготовленный, он не понимает, зачем ему консультация, и фактически консультация заключается в том, что я рассказываю, что такое астрология. И вот чтобы это не рассказывать каждый раз, я даже вот э, хочу это рассказать сейчас, да, э, что когда вы обращаетесь с вопросом, Посмотрите, сколько у меня будет детей. Или А что у меня там с партнерством? То есть эти вопросы, которые ставят астролога вообще в тупик. Потому что предполагается, ну, кто задает вопрос, тот человек предполагает, что все прописано. И прописано настолько точно, что вы можете прийти к человеку, который изучал один или два года астрологию, ну вот как мы сейчас ее изучаем, и вам с точностью скажет, сколько у вас будет детей. Вот да, он, в принципе, количество... открыл, открыл а, внес информацию, открыл карту на компьютере, и там все можно увидеть. Да, вот, но это но совершенно это не так. так не работает, да, и сами астрологи, которые начинают изучать с надеждой, что они смогут так же, ну, например, бывает, что ты делаешь успешные консультации, прогнозирование, приходят, и оказывается, что чтобы так же, и это так же далеко не всегда случается. Дело в том, что у самого астролога бывают дни благоприятные, неблагоприятные, когда он делает, может так провести консультацию, что ну или такое совпадение, скажем, с этим человеком, такая совместимость, что человек уходит просто окрилённый, и он просто вот, ну, с ним контакт есть. А бывают консультации, когда от тебя чего-то ожидают, но ты не можешь этого дать. Вот у меня бывали такие, что тебя заваливают вопросами, но вопросы настолько мимо, и не понимаешь, как на них ответить. И вот это в основном вопросы, когда вы приходите, перекладывать ответственность вот они вот так называются эти вопросы я хочу все узнать чтобы успокоиться и ничего не делать mm -hmm. ну, вот так... mm -hmm. да, что... я хочу точно знать что у меня там с партнерством если мне ничего не суждено но ну, не суждено хотя все они надеются, что там горы золотые, а такого нету. Мы создаем эту жизнь сами, и, в принципе, у нас есть много свободной воли. Это может быть удивляет кого-то, но у нас есть у нас есть тенденции, четко прописанные. Но внутри этих тенденций есть очень много вариантов, которые мы можем, в зависимости от своего ума, настроения, своего вообще жизненного настроя, реализовывать по-разному совершенно. И невозможно, вот еще люди бывают подсаживаются на астрологию, когда после какой-нибудь такой успешной, впечатляющей консультации, хотя я не считаю критерием а, успешности консультации то, что а, пар, а, клиент доволен. Вот Я не считаю, что это, это критерий успешности. И приходится с этим смириться, да, что ты даже говоришь что-то неприятное человеку, он то, что неприятное, ты говоришь вещи, которые... Я yes. считаю, что mm -hmm. я должна сказать, да. Я считаю, что я должна сказать, это вещи, которые не ранят, но они разочаровывают. Как бы человек приходит с такими ожиданиями, а уходит, и это все, ну вот, и это все, что вы можете мне сказать. А я-то думала ну вот так-то и так-то, и потом начинается благодаря этой консультации, может, ну, вот косвенно как-то у человека меняться жизнь, потому что он перестает ожидать и выстраивать вот эти вот какие-то непонятные ожидания, перекладывание ответственности на какие-то там а, звезды или еще что-то, как он ранее, как ранее он мог считать, вот. Да. Все же, а, давай тогда вернемся. Какие все-таки конкретные вопросы лучше всего задавать астрологу? Есть ли такие? вот Да, ну, да, да конечно. Угу. Вопросы а, очень хорошо, когда к астрологу приходят с конкретной задачей. То есть перед человеком сложилась ситуация, в которой он может поступить разными способами. И он понимает это. И ему очень хочется видеть... Как бы варианты которые он может сделать и к чему каждый вариант приведет то есть астролог не может дать решение но он может рассказать к чему приведет любое действие, ну давайте на каком-нибудь примере, например, да, даже если это касается профессии, да, ну, профессии я чем, да, чем мне сейчас заниматься, конкретно вот чем сейчас заниматься, и если человек пришел с каким-то вопросом, я сначала спрашиваю, а чем вы уже занимались и чем вы хотите, вот как вы, я же должна определить, на каком вы этапе находитесь, потому что если клиент молчит, я тоже могу рассказывать и очень много угу. рассказывать, и часто консультации идут по скайпу там, или когда не видишь человека, и ты думаешь, есть контакт или нет, но ну, его уже учишься интуитивно чувствовать, когда человек молчит, молчит, ты говоришь, как будто бы вот, ну, в пространство, и не понимаешь, а он это уже делал или не делал, вот ему прав разные варианты профессии расскажешь. Можно же так повернуть и так повернуть. То есть какая-нибудь астрологическая позиция — это не приговор. Это, может быть, там, тысячи лет назад у нас было 10 профессий в селе, и мы могли точно сказать, тебе делать вот это, тебе это, тебе это. И вариантов нет. Сейчас у нас… Такое количество возможностей да, да. да. себя реализовать, что может это быть вот так, а может так, а может мы можем два, два действия соединить вместе, две энергии, получить совершенно что-то новое. Есть даже такие статьи исследования какие профессии появятся в будущем о которых мы даже пока еще не знаем да вот и они уже может быть ваш ребенок или вы сами уже начинаете осваивать эту профессию и если кто-то бы сказал 20 лет назад моим родителям там что ваша дочь будет астрологом они очень сильно разочаровались и даже удивились и вот потому потому что мы все время развиваемся развиваются наши возможности и лучше приходить конкретно уже когда у вас есть идеи потому потому что тогда это эффективно, и тогда вы получаете подтверждение, что вы не зря так думаете, что действительно у вас пришел период, пришло, пришло определенное время, чтобы поменять что-то в жизни. Это можно подтвердить по гороскопу. Потом сказать, откуда, из, из какой, как организовать эти несколько желаний, которые у вас сейчас появились так, чтобы, там, допустим, одна сфера приносила доход, другая была сопутствующей, потому что это нужно вашей душе, потому что иногда предназначение не связано напрямую скажем, с общественной реализацией. Бывает, что у человека есть предназначение в жизни, и это предназначение, скажем, Творить, ну там, очень в общих чертах, творить и заниматься каким-то видом творчества. Это не обязательно то, что приносит доход, доход. и делает известным. Но в гороскопе есть определенные связки, можно так подправить это действие, что оно будет ну, и, на ту, и в ту, и в другую сторону работать. Вот это вот эффективная консультация, когда мы ищем пути уже у человека, который понимает, что хочет. Или он стоит на распутье, и мы эти два желания объединяем вместе, или как бы их разбиваем по времени. То есть лучше сначала вот это сделать, а потом это придет само собой. Ну вот так, да? Да. Такие... Наверное, особенно хорошо в гороскопе видно. Какое время, когда что начинать, если вот, вот человек чувствует, да. что вот, вот теряет работу, или ему нужно поменять uh -huh. сферу деятельности, вот, наверное, очень а, это хорошо видно, что именно uh -huh. вот сейчас или через месяц, или лучше подождать. Да, во-первых, вот да. да, во я всегда разъясняю, что то, что у вас сложилась эта ситуация, это пришло, пришло не просто да. так, это пришло изнутри вас. Это не просто так. И человек сам провоцирует подсознательно. Те вещи, которые с ним случаются, какая-нибудь завязалась ситуация, которую нужно разрешить. Так мы я по гороскопу можно показать, почему она совязалась. Потому что, допустим, вы переросли эту работу, или вы получили нужный опыт и невозможно сидеть дольше в, этом же, ну, в этих же рамках. То есть, у вас появились новые возможности. И у нас у, у клиентов, которые приходят, Сплошь и рядом у всех основной ступор — это страх. Страх идти в новое пространство. И вот астрологическая консультация может быть хорошей поддержкой для того, чтобы… Показать варианты новых, новых реализаций в жизни и как бы и человека вдохновить, это его шакти, это его энергия и эта энергия просто переходит на новый этап и надо не бояться сделать шаг. Но это что касается вот, именно работы, предназначения, часто вот именно в таком ключе приходится вот консультировать и это очень эффективно, это и мне приносит удовлетворение и самому человеку, который обратился. И распространенный вопрос, еще про который бы я хотела сказать, это вопрос э, от женщин, которые приходят прежде э, своего а, принца, да? А, а да. да, ищут своего принца. Это у всех. Это, это действительно мы так устроены, что нам кажется, что отношения с противоположным полом решат все наши проблемы. Ну, И это основная цель, основная задача. Как-то у нас так в культуре сложено, что. Партнер я должен быть успешна, Когда я замужем, да, или я успешна, когда у меня есть внешние хорошие отношения. Вот и вот этого все ждут, и просто это не дает жить людям, и они, конечно, прямо пачками вот под эту тему могут приходить на консультации и задавать один и тот же вопрос. И приходится, это вот работа с осью 1.7 в гороскопе, наш вот этот костяк, я и другие, и приходится возвращать э, девушку, человека к самому себе, то есть обратно, не делать ставку на партнерство в этой жизни. И, ну, конечно, гороскоп гораздо больше предлагает возможностей, если мы понимаем, как его интерпретировать. А, э, у, Людей, у которых нет партнерства, ну, скажем, они очень страдают по этому поводу, либо у них развод за разводом, или несколько там партнерств уже, ну, такие, которые не они не хотели бы иметь, да, осложненных каких-то, эти в... обычно есть указания в гороскопе, да, обычно. И можно даже, вот, не ошибешься, сказать, что все как было плохо, так и будет не будет у вас какой-то хороший ну, если поражен седьмой дом гороскопа как правило всегда проблема во взаимоотношениях и даже если возникает намек на брак и даже если брак состоялся все равно потом какой-то идет потому что там почему потому что выстроено много ожиданий потому что грахи планеты захватывают сознание человека и он делает большую ставку большой вот этот вот на именно на отношения он ждет это от партнера и партнер ему это дает а если там еще злотворные графе то партнер ему дает так что человеку не нравится а, вот. То есть, вот это все вопрос ожиданий и а, и можно посмотреть что я да, да, посмотреть, куда человека развернуть, чтобы он не, не, не ожидал ничего от партнерства. Потому что партнерство на самом деле ⁇ это бонус от счастливо проживаемой жизни. То есть если мы живем жизнь счастливо, то и с партнерством у нас, в принципе, все хорошо. И даже когда у нас со стороны, ну, что значит хорошо? Хорошо, это значит мы удовлетворены. И даже если это отношения не такие, которые у всех считаются правильными да то это все равно человек получает удовлетворение даже если это несколько браков как говорят у меня было пять браков и все счастливы вот, вот если такое отношение то это вполне нормально человек живет свою жизнь и партнерство это только часть жизни это не вся жизнь это вот я объясняю женщина да, которые приходят за партнером на консультацию и бывает так вот я приведу пример что бывает у таких женщин, таких людей, у которых проблемы с партнерством, хозяин дома партнерства попадает в какой-нибудь неблагоприятный дом. Неблагоприятный опять в кавычках, потому что таковых не бывает. Но это дом, который мы не любим. Допустим, дом проблем, неурядиц, споров, болезней и всякой вся разнообразной рутины, тяжб и разводов. Ну, бывает. Часто у многих бывает хозяин седьмого дома в шестом. Вот он туда попал. Это прямая интерпретация это прямая такая тенденция что брак будет рваться отношения будут рваться или отношения будут отягощены вот всеми значениями этого дома шестого дома гороскопа который связан с различными тяжбами и что можно посоветовать в таком случае человеку вообще-то посоветовать можно во-первых, не делать слишком большую ставку на партнерство не потому, что не будет хорошего, потому что если вы будете гнаться за лучшим, вы потеряете из виду то хорошее, как говорят, лучший враг хорошего. Это может означать, что если человек реализуется в шестом доме, он идет, например, помогать братьям нашим меньшим. Ну, потому что это дом домашних животных одновременно. Да, домашние животные, которые требуют защиты, да и все вообще, не только домашние животные, а люди, которые находятся в непривилегированном положении, те, которые в кризисе, те, которых государство чем-то обделило или общество чем-то обделило. И если человек идет заниматься туда и формирует отношения с людьми в том доме, то у него автоматически вот эта карма, она исчерпывается, она исчерпывается. Вы, например, выбираете работать в кризисном центре или вы начинаете устраивать приюр, приют для бездомных собак. И мы вот ищем вот эти связи, что вам надо делать, чтобы жить счастливо. И партнерство автоматически выравнивается, не нужно искать никого. И вот когда меня спрашивают, куда мне ехать, чтобы найти партнера особенно девушки, это, это да, это, конечно... Ну, no. mm -hmm. ехать никуда не надо. А партнер притягивается, приходит сам в жизнь, когда определенные вибрации есть внутри. Когда мы готовы, да. Да, когда мы готовы, и от смены страны это не зависит. Он приедет сюда, в Таиланде, спрашивает, может быть, я зря в Таиланде живу, может, они все в Москве, потому что тут нормальных нет. Я говорю: приедут из Москвы, тут часто это специально, да. С... Это смена жительства из-за партнерства. Это вообще, я считаю, что никогда не советую никому. Конечно, если у вас есть смена жительства, ради. Ради того, чтобы почувствовать себя счастливой и реализоваться. Да, это действительно, если вас потянуло туда, но если вы делаете ставку на то, что я приеду в Москву и там кого-то встречу, ну, это опять, это опять игра называется, игра и погоня. И женщина же не должна гнаться за мужчиной, должна, наоборот, женщина притягивает спокойствием и готовностью, вот, внутренней. И вот, да, и вот в таком ключе у нас происходят консультации, вот эти по партнерству. И что я хочу сказать, что гороскоп что он конкретно показывает вот эти взаимосвязи, куда направить энергию, чтобы другая сфера, с нее снять напряжение, она выровняется сама, а вы будете реализовываться, чувствовать себя на месте, счастливой, и вот этот взгляд и все, все, все ваши вибрации они сами будут привлекать нужных людей в вашу жизнь. Um. А, скажи, А скажи, вот, вот, вот если а, образовалась пара, да, мужчина, женщина, полюбили друг друга, там поженились, не поженились, и вот у них возник вопрос а, о ребенке, а, mm -hmm. как им может консультация помочь, подсказать, а, может быть, или когда зачать ребенка лучше, mm -hmm. или вот в какой момент, да, и, или еще какие-то вопросы у них в этом плане возникают, будет ли ребенок вообще в мальчик-девочка вот в таком плане uh -huh. ну да такие, такие конечно тоже вопросы есть рожать не рожать uh -huh. когда рожать и вот э, я в таких случаях вообще предлагаю без гороскопа расслабиться но если люди все-таки настаивают mm -hmm. да потому что человек приходит в нужный момент можно mm -hmm. посмотреть периоды mm -hmm. наиболее mm -hmm. благоприятные да наиболее благоприятные для скажем а вот для того, чтобы пришел ребенок, да вот они подходят и, и для одного партнера, и для другого. Я должна сказать, что таких отрезков, периодов очень много в нашей жизни. Дети и творчество ⁇ это одно и то же. У нас есть пятый дом гороскопа. Это Пятый дом, да. Да. Да, этот, да, этот пятый дом, он связан не только с детьми, он связан с нашей способностью реализовать свое я, творческое я. И когда спрашивают, сколько будет детей или когда иметь детей, это ваше право, когда иметь. Ну, сейчас у нас такие обстоятельства, что мы можем регулировать этот процесс. Когда-то не могли все это импульсивно, так как сейчас можем. Это ваше право решать, когда вы хотите, когда вы лучше. Вы даже можете посоветоваться с астрологом. И астролог может сказать, опираясь на что? Что у каждого из пары благоприятный период, и что этот период будет связан, если с творчеством и с рождением ребенка, оба это только скрепит отношения в паре и так далее. Ну, часто бывает так, конечно, что ребенок сплошь рядом является ну он рождается там проходит какое-то время пара распадается тоже такое может быть потому что должна быть реализована эта карма и ее никак не избежать подбирай не подбирай время то есть такой ребенок должен прийти с такими запросами с такой энергией и он вызовет определенное энергетическое влияние и на маму и на папу но в этом случае тоже невозможно давать гарантии, говорить, вот я вам подобрала периоды, и все у вас теперь будет замечательно. Да? Потому что астролог не Бог, он не может вот это вот решить, ваши проблемы, кармические узелки, это вы можете сделать только сами. А для чего нам даются в жизни проблемы? Или вот даже это не проблемы, это задачи, через которые нужно пройти и что-то вынести. Для того, чтобы стать на ступеньку выше в своем развитии, получить новые какие-то перспективы в жизни и если вы будете оглядываться на свою жизнь которую вы прошли вы будете благодарить жизнь за те задачи которые она преподнесла потому что тогда вы мы здесь не оказались и астролог не может он не вправе принимать решения и ставить узкие рамки для клиентов вот что будет только так и так потому что сам астролог человек это же, и все законы мы еще не познали какие существуют и в самой в астрологии прописано, что есть такие-то, такие-то виды кармы, а есть еще и понятие крипа, божественная милость, что даже любое предсказание, оно не может быть стопроцентно верным, потому что вы не знаете всех составляющих системы. Потому что все, что на небесах, то внутри нас. Если что-то там меняется, если какие-то, скажем, высшие сущности или высшие разумы начинают как-то меняться, мы тоже все меняемся. И те, те предсказания, такие жалкие попытки кого-то уместить в границы и предсказать ему будущее, они вообще становятся ну, милее в этой ситуации, когда мы понимаем, что мы настолько глобально связаны. И я считаю, что клиент должен выходить из консультации, Зад, задуматься, наверное, сказать. Задуматься, да? воодушевиться и узнать о своей силе, которая внутри заключена. Вот это я считаю оставлю своей основной целью чтобы выйти с ощущением силы и я поэтому много говорю про шахте даже камнем ну, шахте и силы вот те вот энергии которые составляют костяк человека и этот это отличает его от других людей у нас у всех какая-то вот уникальная уникальное есть сочетание энергии которые мы можем нести и эта энергия пробивается через все наше существо, через взгляд, через там, то, как мы жестикулируем, и вот эти энергии видно. И вот главная задача астролога — видеть эти энергии в карте человека и передавать знания об этих энергиях человеку, чтобы он самостоятельно мог пользоваться ими. Вот. А, вот, ну, а вот эти мелкие предсказания, когда ко мне приходят ну, вот эти массы вопросов, на них можно отвечать, я действительно отвечаю, только говорю, что вы не зацикливаетесь, вы гораздо больше можете, чем вы сейчас себе можете представить. И ваш вопрос просто говорит о том, что ваше сознание находится в рамках определенных. И давайте я вам покажу, как могло быть по-другому, и ваш вопрос бы это даже не возник. Mm -hmm. вот. Что да. ж, а, замечательно. А мне очень нравится вот это вот определение, как, с каким, в каком состоянии человек хорошо бы уйти после консультации, вот ощущением силы, учуждением, наверное, каким-то внутренним, может быть, даже немножко удовлетворением от того, что вот я сюда пришел для того, чтобы учиться, и, и что мне еще нужно познать. Это, да, это да. вот самое интересное. Да. Мы можем разобрать на консультации, каким способом нужно думать, чтобы проблемы сами решились. Потому что мы знаем же, что проблемы не решаются как бы, с тем сознанием, которое их породило. Такая вот у нас есть уже изъезженная фраза, интересно. что проблему не решишь с сознанием, которое ее породило. Для того, чтобы она решилась, нужно просто выйти за рамки. И посмотреть на себя со стороны и сказать, ой, да вот там вот стоит такая задача передо мной, я ее начну реализовывать, осуществлять. Это сама собой пропадет. Я даже не вспомню, что она у меня была, такая мелкая вообще проблема, с которой я к астрологу вообще обратилась. Всё. И спасибо ей, что она была, потому что с нее все началось. Mm -hmm. Вот это вот большое, глобальное в моей жизни. Вот. И вот я к этому пытаюсь стимулировать. <с> да. Как могу, конечно. Да. Yeah, ну и сюда тоже затем расту. Замечательно. Ну, и, конечно, мы растем вместе. Mm -hmm. И все меняется, yeah. когда мы познаем mm -hmm. что-то новое. Что ж, спасибо большое, Аня, все наши записи выложены на YouTube, запись сразу появится на страничке SunGate Radio в фейсбуке, так что смотрите, слушайте и готовьтесь к консультациям. Спасибо большое, Аня, всего доброго, доброй спасибо, ночи, да, у вас, да. наверное, там уже почти ночь. У нас ночь, да, 10 да. час, так да. что да. Да. спать. Да. всего доброго и, и, и до новых встреч до новых спасибо встреч.